Здоровья. Крепкого здоровья всем и в том числе вашим родным и близким. Ну а мы начинаем Феникс в обороне, но это только пока, что сейчас девчонки порежут друг друга, покромсают в кровь и... В общем, даже не будем об этом говорить, а то видео получит 18+. Будет поножовщина и девчонки выберут на какой э, стороне, кто будет начинать. Пока что Васькин и ведьмы, кстати, осмотрительно сидят под своим респауном, не лезут никуда, тем самым заставляя команду Феникс открыться под них и здесь уже на... Широкую ногу, так скажем, пытаться резаться Ну, правда, резнят Получается два минуса от совушки И ножовщина, ну, такая себе Со стороны Васькиных ведьм Вроде бы идея была хорошая, но как-то вот Васькины ведьмы чуть-чуть подкачали Разрезали Есению на много маленьких Есений и получилось Так, что э, Феникс выбирают Сторону. Ну, я, я бы лично начинал В атаке. Ну, и, кстати, Феникс Именно так и начинают. Выигранная сторона Естественно, э, выигравшая сторона, прошу прощения, естественно, начинает э, в сильной стороне а В данном контексте эта карта даст 2, и здесь, естественно, сильной стороной э, фактически является атака Ну, собственно, чем и обусловлен пик э, команды Феникс Рестарты и пистолетка. Составы на ваших экранах еще раз. Это Алиса Зефир-Карденская, аристократка и Есения за команду а, Васькины Ведьмы. Сладострастия совушка Сая Лавалецкая и Анастасия 140 за команду Феникс. И Фениксы пытаются штурмом взять точку А, но Есения отстреливается вместе с Зефиркой, между прочим. На пару пытаются... Ну, жестко достаточно принимать. Какая хаешка-то сейчас прилетела. Вы посмотрите, там... ХП просто не осталось у команды Феникс. Минус от аристократки. И, к сожалению, атака вынуждена... По ни хрена себе какой повесил хедшоти считал. Вот это да, айда девки. Ай да девки, простите, если вдруг кому-то, конечно, резануло слух а, слово девки. Но, ну, девочки, девчуленьки, но какие штуки они все-таки иногда выдают? Сая, еще один хедшот минус Есения. Ситуация 3 в 3. Сая, еще один минус. И аристократка. Откуда-то появляется в окне, забирает Саю Анастасия разменивает, убивая Орденскую 38 хп против 4 и 14 Сдержит ли точку Б Аристократка? На точку А здесь нет уже Никакого варианта бежать девчонкам из команды «Феникс». Аристократка забирает Лавалецкую. Один на один с Анастасией. Анастасия просто идет кушать. Вот это Настя! Какая дерзкая это, Как резко она забегает на донспол и просто вырубает свою соперницу. Вот так вот. Кто то просил в чате интересный матч, я чувствую сейчас. Готовьтесь, сейчас будет что-то интересное. 1-0 в пользу коллектива «Феникс» за 10 секунд до конца раунда. Победа все-таки досталась... Птичкам, которые имеют свойство замечательное, которое называется реинкарнация. Да? Два автомат Калашникова, кстати, приобретают Феникс. Все остальные аскетично остались с пистолетами. Ну, в принципе, почему нет, если эти пистолеты сработают? Аристократка вот пострелялась совушкой. Непонятно, кто выиграл от этого контакта, но он был неприятен явно как для одной, так и для другой девочки. Зефирка и Есения убили двух оппоненток. Ну, при этом потеряли одну только лишь Орденскую. Ну, это, конечно, очень неприятно. В первую очередь для Арденс. Но, с другой стороны, для экономического раунда Размен в плюс для обороны Это всегда приятно Поэтому перспективы у раунда пока что хорошие Настя как танк Да, я согласен, Настя просто как танк на пол заехала Сая Ой, как раскачали та посмотри С меда постреляли, а забрали в итоге Нет, простите, с парапета постреляли А забрали в итоге с меда Хит. Нет, наоборот Постреляли с меда, забрали с Все, что-то я торможу. Анастасия 140 вновь, как танк, сносит на этот раз Есенью. Аристократка. Да ладно, какие же они жесткие. Какие эти девочки непростые! У Анастасии, к сожалению, не вовремя заканчиваются патроны, поэтому пока в нее стреляли, она в ответ стрелять не могла. 1-1. Кстати, вот дайте-ка я посмотрю, хорошо ли умещается. Да, вот прям тык впритык. Буквально пиксель. Но все-таки умещается название Васькины ведьмы на табло. К такому нужно присматриваться. Итак, временный ничейный результат. И экораунд у команды Васькины ведьмы получился ну просто замечательным. Ну, как еще можно сказать о раунде, когда у вас нет пистолетов, но вернее, нет девайсов, но вы выигрываете. Есения. Первый минус, минус Совушка. Аристократка погибает от руксая. А где разменное звено, которое даст размен. Непонятно. Автомат Калашникова достается в руки Сая. И Сая еще и забирает Есению. Вот где тот, то самое звено, которое должно было дать размен и не позволить забрать автомат Калашникова. Немножечко здесь девчонки из команды Васькины ведьмы не доработали. Тем не менее, 3 в 3 и шансы на победу по-прежнему одинаковые у обеих команд. Алиса Милофон. Перестреливает ловецкую и зефирка Сарденской по фрагу в догонку. Вла, э, вла... почему Вла? Васькины, простите, Васькины ведьмы выигрывают второй э, раунд в этом противостоянии. Привет всем, хурвет, правильно, надеюсь прочитал. Приветствую вас. У команды Феникс Бай, ну, по-прежнему, естественно, оставляет Желать лучшего, два девайса отсутствуют Как явление, это Ловецкая и Совушка Но зато там есть Дигл У Совушки и Лавецкая. Это, в общем-то И, думаю, может и с Глоком Составить достаточно неплохую конкуренцию Но, конечно Не стоит даже и забывать и не стоит прекращать думать о том, что у Васькиных ведьм с деньгами-то сейчас полный порядок. Совушка 8 хп, Ловецкая на лопатках, Сая приблизительно там же, аристократка. Отличный хэдшот по Совушке. Ну и как бы уже на точку заходить. Да ладно! Сладострасти! Открывается на точку Б, делает даблкил еще и бомбу устанавливает. И теперь вот эта вот самая Анастасия 140, вот именно она, куда она бежит. Ну, куда она бежит? Она должна была десантироваться, конечно же, на КТ-респаун. И удерживать а, других обороняющихся девчонок, которые в этот момент перетягивались. Ну, ладно. А, сладострастие уничтожает одну из оппоненток. И мы с вами видим, как аристократка со 100% своего лайфбара забирает Сладострасти. И отдается под Анастасию. Все-таки Анастасия в очередной раз выносит лепту во взятие этого раунда. Как и, в общем-то, в предыдущий взятый раунд. 2-2. Ну, еще раз повторюсь Кто хотел Интересный КС Вот вам интересный КС, черт возьми Мало того, что непредсказуемый, так еще и максимально интересный Потому что с самого начала Ни одна команда э, Не выделяется скиллом Как это делали в предыдущих э, матчах Другие команды Как, например, э, Girl Пауэр на голову были выше своих соперниц Ну так уж получилось При всем уважении, разумеется, к соперницам Ну точно так же и по стрельбе Тигрицы превосходили леди А здесь же плюс-минус все равное Орденская, я даблкил на точке Б Вот так вот Арденская сказала Не надо ко мне сюда заходить Я здесь и без вас справлюсь Алиса, минус совушка Мое почтение Мое почтение. Отличный раунд в исполнении Васькиных ведьм. Очень круто распетляли сейчас всю эту ситуацию. Хотя здесь я бы лично, конечно, задавал вопрос, почему не случилось прессинга через зигзаг на точку А. Но это я. Не обращайте внимания, на что бы я там акцентировал внимание и какие бы вопросы я бы э, не задавал. Это не столь важно. Всё-таки я просто любитель, очень большой любитель стратежной позиционной игры, но я понимаю, что это девушки, у них свой взгляд на Counter-Strike. Ни в коем случае, конечно, свое что-то не навязываю. Просто для справочки. Орденская минус Сая, ещё и половина лайфбара минус Славалецкая. Далее попытка пройти... Алиса! Вновь хочется кричать Мне Алиса Милофон! Сладострастие Даблкин минус Есения и Орденская Следом еще и Анастасия справляется с Алисой Зефирка и Аристократка Ой-ой-ой, Сладострастие Ну как же вовремя оказывается рядом напарница По команде Анастасия, 140 спасает Раунд, правда, не на полную Не на полную, чуть-чуть все-таки Не хватает дотянуть и в результате Аристократка заканчивает раунд победой Для Васькиных Ведьм Но как же чертовски здорово сейчас боролись На точке Б Фениксы тот самый момент, когда очень жаль, что раунд все-таки не зашел, девчульки Очень молодцы, очень молодцы, я не знаю, наверное, это как-то не совсем правильно звучит И, наверное, так нельзя говорить вообще, то есть так, такое словосочетание Очень молодцы, Бывают не очень молодцы, что ли Не знаю, ну, короче, сыграли круто боролись до последнего Прям хочется сказать, что они потные Но я боюсь просто, что девушки э -э обидятся, если я назову их потными Но они, блин, потеют! Потеют, но потеют, черт возьми, здорово. Есения Аристократка и еще кто-то, я не успел увидеть, автора Энтри Фрага, но в любом случае три минуса от Васькиных Ведьм и Феникс пока что не в силах найти какой-либо размен. Арденская минус два. Не успел включить вам Анастасию. Анастасия вместе с Лавалецкой пытались забирать точку Б, но не тут-то было. Арденская вновь, вновь. Как всегда, короче, Орденская на страже точки Б, уже не первый раунд мы это видим Орденская на споте Б Играет как у себя дома Девушки не обидятся, они же в КС Ну, я понимаю, но это же все-таки Девушки, блин ну, типа Нежные создания, там чувствительные Все дела, а вдруг обидятся Хотя, блин, сейчас бывают и тогда такие девушки Что прям аж у меня Если бы было бы побольше волос на голове, они бы точно Шевелились и сидели бы Орденская и Алиса. Короче, девчонки молодцы. Они умеют за себя постоять сейчас и в жизни, и в каэсике, и везде вообще. Респект. Сая. Ух как король, так кратко встречает сейчас сладострасти. Но, тем не менее, по-прежнему есть Сая. Очень опасная, кстати, девушка из команды Феникс. Умеет и могёт, хочу я вам сказать. Размен происходит. Зефирка один на один с но Ну, здесь, конечно, позиционно выиграно то у игрока обороны. И именно так и происходит. Объясню, почему позиционная победа здесь сейчас была за Зефиркой. А... Лавалецкой приходилось бы подбирать бомбу и шуметь, соответственно. Либо приходить в контрнаступление к своей сопернице, что как следствие оставляло бы атакующую девчонку без позиции. Аваранта, привет, квеки-капитан. Аваранта, привет, но, блин, ну при чем тут квеки, казалось бы, да? Ты хочешь сказать, девушки не потеют, да, потеют еще как. Ну, просто я думаю, что, типа, они не любят об этом говорить. Знаешь, как Они же всем тем же самым занимаются, чем и мужчины, как бы, да. Но девочки не хотят это признавать. Самое главное, да. Как Аваранда сейчас написал: потеют, но не воняют. Совушка и Сая разваливают кабинеты в команде Васькиной ведьмы, и как теперь Орденская будет тащить. Она по-прежнему на страже спота Б, как всегда. Все без изменений. Ай-яй-яй! Какой не самый своевременный припайр, елки-палки! Ну, Орденская без двух минусов умирать здесь точно не будет, но бомба установлена на точке А. К сожалению, сколько бы Орденская под спотом Б не сидела, раунд уже не выиграть. И минус от САИ со снайперской винтовки. 6-3. Ну и да, кстати, принцессы, да, вот этими делами не занимаются Ну, нет, я вот, кстати, поэтому-то вот и акцентирую внимание на том, что девчонки, они нежные, чувствительные создания Они не любят, когда мы раскрываем их секреты, что на самом деле они всем этим занимаются, просто не говорят Ладно, выход на точку Б, здесь полностью пассивное удержание от Васькиных ведьм Алиса за дверью сидит и все. И на точке Б, в общем-то, больше никого нет. Минус Есения. Совушка отправляется в окно искать своих соперниц. Сая тем временем. Два минуса. Минус от Совушки. К сожалению, Алиса не успевает спасти На парницу по команде. Орденская минус с АВП. Даблкил от Алисы. И Сая с АВП. И Анастасия с Калаша. Все-таки выигрывает раунд. Вот так вот. 6-4. Мне что самое интересное в этом матче. Вот что я бы хотел очень сильно подметить. Что очень жестко отыгрывают. То есть контакты затягиваются до самых э, последних, за, до самых поздних таймингов. Сая, господи, убивает Алису, не пропуская ее на точку Б. Камон. Ну не надо так жестко, вы же девочки Я же напоминаю постоянно, что вы девочки Чтобы вы меня пощадили Не надо так жестко играть, я же всегда прям боюсь Когда девки начинают Вот такие приколы устраивать Ну, респект, респект, конечно, девчонкам Неоднократно я уже сегодня это говорил И буду повторять это много раз Девчонки большие умнички Лавалецкая, даблкил Орденская с Есенией остаются вдвоем И очевиднейшим решением Здесь, конечно, будет сейв а, Лол на меня не работает Конечно, ты же модератор, на тебя половина ограничений не работает, Аваранта Ну не стоило, не стоило, конечно, Арденской куда-либо сейчас высовываться Тем более на такую широкую позицию, как мидл Даже пусть из парапета, но это слишком большой риск Лучше было бы все-таки пойти на длину, например, с Есенией И вместе попробовать через банку кого-нибудь обнаружить И у этого кого-нибудь отнять девайс ну ладно, что сделано, то сделано. 6-5. Зато я могу сам с себя модерку снять. Это сильно. Ну, главное, что ты ее сам себе выдать не можешь. Снять-то можешь, а вот выдать обратно уже не получится. Снова точки сгущаются под точкой Б. Точки. тучки, конечно. Точки сгущаются под точкой Б. Здесь Алиса убивает только лишь одну соперницу, но позиция мертвая. В общем, когда ты находишься в тупой, естественно с этой точки можно сделать ну, как правило один минус. Дальше тебя разменивают. Зефирка забирает совушку, спасая тем самым Есению. но опять же вспоминаем, что на точке Б произошло. На точке Б произошла потеря, потерь Лавалецкая что то все вообще выкинула, просто психанула. Я ничего не хочу делать, я просто забирайте и бомбу, и калаш. Всё. И даже не успела поставить бомбу, дамы и господа. Что это за бунт? Лавалецкая пытается заруинить карту своей же команде. Минус от Зефирки. Победа в раунде за Васькиными ведьмами. 7-5. На точке Б произошел... Ну да, типа того Аваранта, тип Типа того. Нет, ты неправильно меня не услышал. Услышал, вернее, не когда ты тупой, а когда ты в тупой. Позиция это называется как тупая, да? Ну, такое, ладно. Но я понял, я понял твою иронию. Бот! Идить колотить! Пятый человек у команды Феникс! На выход ушел В наглую! А покинул нас кто? Я не успел увидеть. Бот вышел, но... Нет, еще вышел. Да ладно. Что с девчонками из команды Феникс происходит? Мне срочно нужна инфа. Почему минус два? А как же... Вот Сонечка появилась. Все, все вернулись. Нет, не все вернулись. Все равно одной нету. Это не есть хорошо. Очень нехорошо. Кто вообще в живых остался-то? Лавалецкой нету. А, Совушка в живых только осталась у команды Феникс. Где она? Вот она. Папульки аккуратно из-за угла отстреливает Орденскую, но 4 хп остается. 4, к сожалению, это слишком мало. Ну, один в 4 с 4 хп. Нет, конечно нет. А, Васькины Ведьмы выигрывают первую половину, но тут опять же вопрос. Почему нет паузы? Вот в чем вопрос у меня. В первую очередь. Паузу команда Феникс почему-то брать не стали. Подозрительно. Это Фемтурик? Да. Восемь женских команд. Под, под вы видели, имел все шансы убить Есению, но он просто решил ее простить. Алиса, 1% здоровья погналась за Лавалецкой и в результате простилась с жизнью, к сожалению, за... Вот из-за из своей женской наглости, да? Вот. пыталась пробиться. Ой, зефирка. Ой, зефирка даблки. 9-5, дамы и господа. Последний раунд первой половины. Таблица с счетом на ваших экранах. Увы, из команды Феникс. Каждая девочка, к сожалению, на данном этапе играет с отрицательным... С отрицательной статистикой Пытаются девочки, конечно, забирать какие-то перестрелки Пытаются постоянно, кстати, очень сильно давить на точку Б И у них в большинстве случаев удается это реализовать Но не всегда получается Да и плюс еще и вылет пятого игрока не может не сказаться на команде Феникс Это невозможно Невозможно, что он не скажется. Алиса перестреливает совушку. Здесь, кстати, на саппорте отыгрывает еще одна напарница. Минус от Зефирки по боду И Лавалецкая. Какой жесткий фэншот по аристократке. Пытаются Феникса сейчас перетянуться в нижнюю тэшку. Но теперь уже пытаются перетянуться обратно. Ох уж эти непостоянные мадамы. А, Зачем-то Лавалецкая потеряла бомбу. А, случайно, по всей видимости. Может быть, она не знала, что бомба именно у нее. Но Орденская... Вместе с Алисой заканчивают этот раунд. И счет становится 10-5. По-прежнему у команды Феникс нет пятого игрока. Сая возвращается. Вот она, та самая единственная девушка, играющая в плюс. 18 на 9. Сая делает вещи, что называется. А, тебя будут проклинать участники после этого Турика. Да почему? Потом окажется, что это 10 пацанов под аками девушек. Не-не-не, там всех проверяют в этом плане. Не переживайте за честность и справедливость. Это действительно все девочки. <звы> <звы> Ой, ладно, пистолетный раунд ну такой, типа все на точку Б, как будто бы девчонки договорились и здесь в т Васькины ведьмы пытаются найти себе чуть больше воздуха, чем им предоставляют девчонки из команды Феникса. Вот одна, кстати, поехала предоставлять э, пули из своего USP и представлялось, к сожалению, совушка даже выстрелить не успела. Минус от э, Есении и Анастасия. 20% лайфария. Ну, нетушки. Такое, к сожалению, не заходит. 11-5. Проблемы у команды Феникс теперь будут заключаться в том, э, что у Васькиных видим сильная сторона. И теперь Фениксом предстоит обороняться, а на карте даст два обороняться. Это не самое удобное. А смеялся я, кстати, в начале раунда над шуткой Юры. Бомба это как сумочка. Не понравилось, выкинула. Согласен, кстати, согласен. Поэтому и смеялся, потому что посчитал, что это действительно похоже на правду. 5 USP против 5 калашей. И не совсем, конечно, честно. Но что есть, то есть. Турнир на деньги. Ну, призовой фонд у этого турнира есть, но он выражается в привилегиях на сервере. Ну и за первое место команды получают роллы. Каждая девочка имеет возможность заказать себе роллы на тысячу рублей и администрация турнира их оплатит. Совушка и Сладострасти пытаются хоть как-то реанимировать проигранный раунд командой Феникс. И в принципе с переменным успехом удается. Как минимум сладострастие уже разжилась калашом. но а вот Анастасии 140 тут скорее всего конечно никто не поможет. Да, заканчиваются патроны минус от Зефирки. И минус по сладострастью Ну, здесь, конечно, на месте сладострастия я бы ушел сейвить автомат Калашникова. Ну ладно, опять же. Я уже говорил, это мои какие-то там звихрения в голове. Не обращайте на них внимания. Девочки вольны играть так, как они считают нужным. Тем более, они девочки. Они вообще и так будут играть, как они считают нужным. Ну да, тип того, аварант. Типа того. Девайсы, кстати, ранний закуп от команды Феникс. Идейное, так скажем, решение, но уместно ли? Допустим, Сая на пистолете. Где, кстати, Сая? Сая уже, между прочим, аркадит вражеский респаун со своими напарницами. Это информация о том, что это выход на точку Б, но почему... Все. Вопрос снят. Я хотел спросить, почему до сих пор не поставлена бомба, но, видимо, в момент, когда я хотел это спросить, девчонки как раз ее устанавливали. 3 в четыре. Сая погибает в перестрелке с Есенией, аристократка вместе с э, Зефиркой забирают Анастасию, ну и Ловалецкая с 40% здоровья. Увы. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, да ладно! Блин, вы видели, насколько забавный этот момент? Она хотела убить Зефирку, но вместо этого забрала аристократку, и от Зефирки как раз-таки пришла гибель для... Ловалецкой. Обидный момент. Может быть, все-таки действительно стоило убить Зефирку. И тогда получилось бы сделать два минуса. Кто знает. Но теперь мы уже, к сожалению, не проверим это. 13-5. Разница насчитывает уже 8 матчпоинтов. И пока Васькин видимо, сделали очень важный раунд. Они выиграли первый ранний девайсный раунд от коллектива Феникс. Тем самым оставили девчонок без денег. Видите, как бы заставив их, да, выходить в аркаду в очередной раз. Размены под банкой. Минус от Саи. Там не все, кстати, девчонки без денег. Ха. Совсем не все. Сая вообще играет на снайперской винтовке. Опа! -яй -яй -яй! Я думал, сейчас в этот пиксель Сая попадет. Но нет, Орденская с Калашом оказалась более точная, чем ее соперница Саи. Я аж испугался, я не понял, почему они не стреляли друг в друга, потом а, не понял, почему они урон не нанесли друг другу, а потом понял, что они из одной команды. Ой, девки, даже меня запутали! Вот этот поворот. Поворот так поворот. Ну что, 3 в 2 с установленной бомбой на точке А. Опять же, перспектив, конечно, на взятие не очень много, они есть, но, учитывая отсутствие дефьюз китов, говорить о каком-то взятии раунда уже не приходится. Сладострастие! Перестрелка ради перестрелки. И минус от аристократки. 14.5. Турнир по 1.6 прямо любо-дорого посмотреть. А то все по CSGO GO везде. А, все по CSGO везде. Прям ностальгия. Согласен, Angry Chipmonk. Надеюсь, правильно прочел. Извините, если допустил какую-то ошибку. А, Но ну, мне как бы прямо не то, чтобы ностальгия, потому что я с 2014 года комментирую турнир ПКС 1.6. Для меня она никуда и не пропадала. Но вспомнить, как я сам когда-то играл в эту игру, конечно же, мне помогает каждый раз а, матчи, которые я комментирую. Атака заходит тем временем на точку А и почему-то, до удивления, не встречает никакого сопротивления. Сопротивление заходит со спины. Здесь была попытка обойти э, с тыла, так скажем. Зайти со спины от команды Феникс. Но план оказывается барабаном, дамы и господа. И сладострастие остается против четверых оппонентов. Не похоже на то, что, конечно, такое выигрывается. Это не потому, что сладострастие играет слабее, да? Но потому что нужно убить четверых. Четверых убить э, вообще даже профессиональному игроку. Игроку. А профессиональному игроку Не всегда удается. Чего уж говорить О а, а любительнице, которая Играет в CS 1.6. Так, просто вот, Приятно время провести, да с друзьями пообщаться Заметил, что сейвить Девушки не привыкли. Я не Только про этот матч пишет Юра Я согласен. А девчонки, а потому что Знаешь почему? Они ж такие, типа Я не сдам себе с бою То есть они просто вот начинают э, бодаться До последнего. Да, одна против Пятерых, и я пойду все равно убивать Вылетает Сая, к сожалению, дамы и господа И погибает Лавалецкая 5 в 3 остаются игроки команды Феникс Уже 5 в 2 Анастасия, тем не менее, продолжает борьбу Пытается пережать соперницу Совушка подтягивается на выручку к своей напарнице Пытаются сейчас вдвоем отстрелить Зефирку Совушка минус Орденская Есения забирает И все, все Здесь, увы, уже ничего не спасти. Не вылетала бы Сая. Я думаю, шансов на победу у команды Феникс было бы чуть-чуть побольше. Но не умаляет достоинств ни одной из команд. Все-таки Васькин и Ведьма оказались чуть-чуть посильнее, чем их соперницы. И именно из-за этого, собственно, они и стали победительницами.